После нажатия на ссылку «Личный кабинет» мы попадаем на сайт lkul.nalog.ru и у нас возникает необходимость выбрать тип диагностики подключения. Диагностика подключения по сертификату ключа проверки электронной подписи и диагностика подключения по сертификату ЕГАИС на аппаратном ключе. Выбор того или иного типа входа зависит от формата сертификата на рутокене. Давайте научимся определять этот формат. Убедитесь, что RuToken подключен к компьютеру. Так как мы постоянно работаем над улучшением своих программ, а форматы ключей могут меняться со временем, обязательно проверьте, что у вас установлена актуальная версия драйверов RuToken. Ссылка на страницу с актуальной версией будет в описании. Увидеть формат ключей можно на вкладке «Сертификаты», после того как сертификат будет установлен в личное хранилище. Чаще всего сертификат устанавливается автоматически, но если служба установки сертификатов отключена, установить его можно вручную, поставив флаг «Зарегистрирован». После этого над таблицей мы увидим формат сертификата. Первый формат сертификатов – это программные ключи. Они сгенерированы с помощью дополнительных криптопровайдеров, например, CryptoPro CSP. Также электронная подпись может быть выписана с помощью других программных криптопровайдеров, например, VIPNET CSP, Сигналком CSP и других. Второй тип. Это электронная подпись формата ЕГАИС. Эти ключи генерируются по стандарту PQCS11, и более правильно было бы называть их ключами с генерированными аппаратными средствами RUTOKEN. Однако уже несколько лет ключи такого формата наиболее активно используются в системе Росалкогольрегулирования и легче узнаваемы по названию сертификаты EGAIS. Генерация такого типа сертификата возможна только при использовании возможностей интеллектуального ключевого носителя RUTOKEN cp 2.0. Проверить модель носителя RUTOKEN можно через панель управления RUTOKEN на вкладке «Администрирование» кнопка «Информация» через сервис ra.rutoken.ru или по маркировке на борту самого носителя. Для входа по сертификату CryptoPro CSP выберите пункт «Диагностика подключения по сертификату ключа проверки электронной подписи». Вход в этот раздел возможен только с помощью браузеров Internet Explorer, Яндекс.Браузер или спутник с поддержкой гост SSL. Нажмите кнопку «Начать проверку». На компьютер должно быть установлено из КЗИ CryptoPro CSP версии 4.0, или 5.0, и введена актуальная лицензия на этот продукт. Для того, чтобы браузер мог обращаться к электронной подписи на рутокене, нужно установить CryptoPro ECP-браузер-плагин. Его можно скачать с официального сайта CryptoPro. Теперь нужно установить сертификат головного удостоверяющего центра и сертификат удостоверяющего центра Минкомсвязи в доверенные корневые центры сертификации. Для этого скачиваем сертификат и нажимаем кнопку «Установить». Выбираем доверенные корневые центры сертификации и соглашаемся с установкой. Повторяем процедуру установки с сертификатом удостоверяющего центра Минкомсвязи. А сертификат электронной подписи, выданный на ваше юридическое лицо, должен быть установлен в хранилище «Личное». После того, как проверки пройдены, выбираем действующий сертификат. Теперь вы можете войти в личный кабинет юридического лица по сертификату ключа проверки электронной подписи. Для входа по сертификату формата pkcs 11 на рутокен ЭЦП-2.0 выберите пункт «Диагностика подключения по сертификату ЕГАИС» на аппаратном ключе. Вход в этот раздел возможен только с помощью браузеров. Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Браузер или спутник. Проверка условий подключения начнется автоматически. Для создания защищенного соединения нужно будет установить программу RUTOKEN Connect. А после установки RUTOKEN Connect нужно включить адаптер RUTOKEN Connect в настройках браузера. Вместе с программой RUTOKEN Connect автоматически устанавливается RUTOKEN плагин, чтобы браузер мог обращаться к электронной подписи. После установки компонентов RUTOKEN Connect и RUTOKEN Plugin повторно проходим проверку. Установка доверенных корневых сертификатов происходит автоматически, а установка личного сертификата не требуется. Теперь вы можете войти в личный кабинет юридического лица по сертификату EGAIS на аппаратном ключе.